Пресс-конференция депутата Курсовета Дмитрия Маринина, который утверждает, что активистов, посещающих суд над мэром Харькова Геннадьевым Кернисом, хотят посудить по статье «Хулиганство». Сам депутат, которого меняют в организации этих акций, уже побывал на до первом допросе. У нас спикером является Дмитрий Маринин, депутат Курсовета и Константин Черениченко юрист. Прошу вас, кто первый начнет. Ну я, наверное, давай, пожалуйста. Ну, во-первых... Я хотел бы вас поправить насчет утверждает. Я не могу утверждать, я констатирую факт. Фактом является сегодняшнее внесение до единого реестра досудовых расследований уголовного производства. Номер тут не буду я его называть. От 4.09.2015 года прокуратурой Киевского района города Полтава. По части 1 статьи 96. Ну, коротко, если ее обозначить, как ее, скажем так, короткая фабула, это хулиганство. Это хулиганские действия. Значит, что бы я хотел сказать сразу. Да, я уже побывал на допросе, на первом допросе, на прошлой неделе меня вызвали в качестве свидетеля. Я уверен, что этот допрос для меня был пока в качестве свидетеля, потому что изучив... Постанову прокуратуры, я здесь вижу, что господин Кернес со своими адвокатами, понимая о том, что ему удалось договориться со всеми в Киеве, ему удалось договориться со всеми, я имею в виду с властью, о том, что он будет мэром, о том, что его не будут трогать. Ну, результатом сегодня я отвлекусь, вдруг уехал. В командировку судья, который ведет суд над Керносом, сегодня не состоялось заседание суда. Кернес прекрасно понимает о том, что у него, как не дай бог случится такое, и он станет мэром во второй срок, у него появятся проблемы в виде уже не депутата Маринина, а в качестве общественного деятеля Маринина, которые вместе с активистами-патриотами все равно будут отслеживать все его действия. Тем более, что сегодня у нас есть результаты проверок, у нас есть сегодня результаты того, что на самом деле было и есть сегодня в работе Харьковского городского совета, его коммунальных предприятий департаментов. И он прекрасно понимает, что многих ему удалось запугать, это номер один, и номер два, это многих ему удалось купить. Это его абсолютно нормальное действие, которое он предпринимал всегда. В отношении меня эти действия он предпринимал тоже, кроме купить, потому что он знал, что меня купить он не сможет. Поэтому... Это было уголовное преследование. Сегодня рассматривается в суде Октябрьского района города Харькова рассматривается уголовное дело, которое было сфабриковано по заданию Кернеса. Фабриковал его на тот момент прокурор города Харькова, Попович, который я сейчас не знаю, где потерялся. И Понятно сегодня дело, которое, скажем так, фабриковалось и которое фабриковалось на показаниях свидетелей, которых попросту запугивали, и сегодня они дают в суде Октябрьского района абсолютно другие показания, показания, которые, естественно, не устраивают по сторону обвинения, и это дело просто рассыпается. Поэтому Керносу сегодня нужно каким-то образом убрать Маринина, чтобы он не мешался. Убрать общественность, которая находится возле него. Это он будет делать любыми способами. Один из таких способов это возбуждение вот этого вот уголовного производства, причем инициировано оно одним из адвокатов, который защищает Керноса в суде в Полтаве. Фамилия его Гунченко Александр. И все, что он пишет... В качестве, скажем так, обвинения и всего остального, или там подозрения, это все взято им из сети интернет, сайте YouTube, видео, которые якобы переглянуто им или кем-то. И исходя из этого, мне задавались вопросы следующего характера: организовывал ли я Действия 28 июля 2015 года «Хулиганские действия под Полтавским судом». Угрожал ли я адвокату Плетневой? Оказывал ли я давление на председателя Киевского суда города Полтавы? Захватывал или побуждал ли я к захвату здания Киевского суда? И вот здесь я хотел бы остановиться немножко чтобы немножко больше, чтобы вы понимали, вот по последнему захват или здание суда, был ли он, или кто-то к чему-то, как бы скажем так, сподвигал, что это значит? Это значит, что статья 296, если вдруг Маринин будет слишком много говорить, и его и общественность, которая тоже, скажем так, не устраивает сегодня очень керноса его адвоката, то эта статья может быть спокойно переквалифицирована и из 296 в 294 это организация массовых беспорядков, сопровождающихся захватом административных зданий, что повлечет очень быстро за собой арест депутата Маринина и некоторых общественных э, деятелей, которые сегодня так мешают Кернусу. И учитывая то, что сегодня господин Кернес так спокойно в моем понимании э, продолжает и уверенно продолжает себя чувствовать, то я не исключаю, что сегодня э, в стране, в Украине, в которой на самом деле сегодня, я считаю, что после революции гидности Изменения произошли на 1%, в Харькове эти изменения произошли на 0,0%. Сегодня Харьков живет во времени Януковича. Продолжает жить во времени Януковича. Сегодня беспредельщики продолжают быть на воле. Сегодня Независимо от того, что идут огромные, огромные хищения, возбуждены уголовные дела в отношении многих директоров коммунальных предприятий, к примеру Яковлев, Яковлев, который подозревается в хищении много миллионов гривен, сегодня продолжает посещать свое рабочее место и ходит на работу. Это директор Желкомсервис. Поэтому я могу сказать заключение, что я не исключаю, что для того, чтобы Скажем так, закрыть рот депутату Маринину, закрыть рот тем патриотам, которые сегодня не боятся ни Кернаса, ни его окружения. Могут начаться аресты. Костя. Ну, собственно, я немножко детальнее остановлюсь только на некоторых юридических моментах. Значит, действительно, Дмитрий Алексеевич на прошлой неделе был допрошен в качестве свидетеля. Перед допросом ему, как это и положено по процессу, было разъяснено, в связи с чем он допрашивается, по какому делу и так далее. На этом этапе что мы узнали? Что действительно Гунченко Александр Вадимович, это один из адвокатов Кернеса, как уже было сказано, сделал заявление в следственные органы о том, что он просмотрел на сайте YouTube видеоматериалы, видеоролики, из которых у господина Гунченко сложилось ощущение, что депутат Маринин совершил ряд противоправных действий. Каких именно? Во-первых, он Маринин лично нарушал общественный порядок под зданием суда. И, что гораздо интереснее, что Маринин осуществлял руководство группой лиц, которые осуществляли давление на председателя суда, оказывали сопротивление работникам милиции, захватили часть здания суда, и там угрожали журналисту и оскорбляли оператора съемочной группы, которая там снимала сюжет под зданием суда. Понятно, что это сама по себе эта информация абсурдна, потому что если депутат Маринин этих действий не совершал, то и э, роликов на YouTube, где бы эти действия были зафиксированы, их не может быть, это понятно. Но здесь действительно э, гораздо больше э, беспокойства вызывает вопрос квалификации этих деяний. То, что сейчас это расследуется по статье хулиганства, причем по части первой, это само по себе еще ничего не, не, не означает. Ведь что такое часть первой статьи 296? Это простые действия, там, нарушающие общественный порядок. Там не идет речь о создании группы лиц, о руководстве такой группы лиц и о каких-то серьезных действительно правонарушениях. А исходя из той фабулы, дела, вот которую я перечислил, есть все основания переквалифицировать на статью 294 организация массовых беспорядков, которые сопровождаются захватом админ сопротивлением работникам милиции и так далее. А эта статья она уже предполагает до 8 лет лишения свободы. И если статья допускает суровое наказание, то уже к подозреваемому может быть применена такая мера, как взятие под стражу. И если Дмитрий или как вот Дмитрий Алексеевич полагает что осуществляется давление на гражданских активистов, то согласитесь, что риск применения серьезной статьи и риск взятия под стражу на этапе досудебного следствия, это серьезный рычаг для давления на людей, которые еще пока не запуганы и имеют смелость выражать свою гражданскую позицию, в том числе и под знанием города Полтавского суда, Киевского районного суда, города Полтав. Вот. В связи со всем этим было принято решение активно противодействовать. То есть уже на сегодняшний день подготовлено исковое заявление. То есть мы будем добиваться опровержения недостоверной информации, которую господин Гунченко распространил в своем заявлении. Иск об опровержении недостоверной информации уже подготовлен, он будет подан в самое ближайшее время и Пожалуйста, в суде господин Гунченко будет иметь возможность предъявить эти видеоролики, из просмотра которых у него сложилось такое мнение, и он сделал свое заявление. Спасибо. Да, я я расскажу вам сейчас. Значит. Если можно, дайте мне пять минут, потому что это действительно очень серьезно, потому что это, за этим всем последовали интересные очень события. Значит, когда я наступил на некие коррупционные схемы, которые происходили в Горсовете, уже будучи депутатом, мне несколько раз в телефонном режиме звонил господин Кернес, предупреждал меня дословно, что он будет меня кошмарить ну в своем стиле, но ну, это чисто аля гепа выражение, мы это знаем, многие это знают. Я не обращал внимания ни на что, я продолжал работать в том направлении, которое я считал как депутат нужным, обличать то, что происходит сегодня в городском хозяйстве. В итоге э -э, за мной начались слежки, приезжали и под мою в мой двор, под э, мой подъезд приезжали и там где находится у меня загородный дом. Я обращался в милицию, но тогда в 2013 году, в 2012 году, это было бесполезно, естественно, власть Януковича, Кернес и Допкин беспредельничали, как хотели. И поэтому результата я никакого не получил, кроме того, что 7 марта, помню дословно, 2013 года, Кернес соизволил со мной встретиться по просьбе областного прокурора Тюрина. И я запомнил навсегда эти слова. Я тебе даю три дня на то, чтобы ты написал заявление об отказе от своего депутатства. Или, я говорю, что будет или. Если ты это сделаешь, то у тебя будет все в порядке. Если ты этого не сделаешь, то мы каждый пойдем своей дорогой. Я встал и сказал, мы уже идем каждый своей дорогой. В 2013 году мне было... Я уже жил тогда в Киеве. Мне позвонила жена и сказала о том, что... Ей позвонили следователи и сказали, что прокурор области подписал педозру, потому что как депутат мне подписывает педозру только прокурор области. По статьям 191 часть 2, 366 часть 2. Они искали везде, везде, только на всех местах, где я работал. Они были там во всех этих местах, искали документы с моими подписями. Ну, Таким образом, запугивая людей, которые работали когда-то под моим началом, они заставили дать на меня показания, что якобы я кого-то заставлял подписывать акты несделанных работ и хищение, в общем. Да. Но по моим данным, мне было также известно о том, что на втором допросе меня должны были, мне должны были предъявить решение суда об аресте, меня должны были кинуть в СИЗО, а в СИЗО я обязательно должен был бы, но ну вы сами догадываетесь, как, подписать отказ от депутатства. В противном случае, знаете, наверное, да, догадывайтесь, что делают в тюрьме с такими, да. Меня вывезли из страны. Я полгода жил э, в другой стране. После революции гидности я вернулся. И было пару попыток моих адвокатов написать ходатайство о том, чтобы дело было прекращено. Потом на меня выходит неожиданно человек через электронную почту. Сначала в почту ко мне, в мою домашнюю, было подброшено письмо, где было указано электронная, электронная почта, четкая формулировка моего дела, статья и предложение о помощи закрытие этого дела стоимость должна была оговариваться при встрече я заявил в СБУ, вместе с сбу мы провели несколько оперативных мероприятий доведено это было до передачи денег мне было озвучено сумма в 10 тысяч долларов было произнесена фамилия попович что если я передам 10 тысяч долларов что прокурор Попович подпишет так называемый отказ от, ну, в общем, от обвинения. И что самое интересное, что этот юноша оказался выпускником юридической академии, который практиковался, проходил практику в городской прокуратуре. Как потом это оказалось. Его задержали с поличным. На меру пресечения, когда был суд о принятии меры пресечения, его меня пригласили. Но потом вдруг этот юноша пропал и как бы дело это все замялось. Дело о взятке, о крупной взятке, вымогательство, 10 тысяч долларов. И вот неделю, две недели назад я узнаю, что оказывается этого молодого человека оправдали. И в оправдательном приговоре суда сказано о том, что я как потерпевший не имею к нему никаких претензий. Но я мало того, что... Что подтверждают документы? Но я мало того, что я не говорил о том, что у меня нет к нему претензий. Меня даже не пригласили на заседание этого суда, меня даже не ознакомили с тем уголовным делом, с которым меня как потерпевшего обязаны были ознакомить. То есть к чему я это вам все говорю? К тому, что э, все, что фабриковалось, оно на сегодняшний день рассыпается. И тогда они хотели просто, знаете, ну они были готовы тогда закрыть это уголовное дело, потому что они знали, что оно рассыпется. Если его рассматривать по сути, то было понятно, что это дело сфабриковано. И сегодня исчезают вот такие вот вымогатели, псевдовымогатели, которые связаны с прокуратурой города были, которые называли фамилию прокурора Поповича. И этот юноша, мало того, он приехал, он мне сказал, извините, Дмитрий Алексеевич, я вам не могу сказать, в открытую, кто мне это сказал. Но в телефоне я вам напишу. И он мне написал фамилию прокурора в телефоне. Просто строчечкой. И это фамилия того прокурора, который как раз сегодня является обвинительным прокурором по моему уголовному делу. Вот вам и весь ответ. Так что пока мы маем а то, что маем, а, да? Спасибо, Никей, Какова будет все-таки ваша позиция в дальнейшем? Возможно, вы уже говорили. Для дальнейшего слушаниях дела по Кернесу в Полтаве, намерены вы ездить туда, намерены ли вы с активистами дальше как-то привлекать к этому внимание или все-таки новое производство вместо нового предприятия? Ну, смотрите, меня Кернес не смог напугать даже в 2012 году. Как вы думаете, напугают меня вот эти вот бумажки аля ля Кернес и все остальное? Никогда в жизни Маринин Никогда в жизни патриоты, которые сегодня, и их много в Харькове, не будут бояться банального урку, поверьте. Сегодня мы имеем с вами факт того, что, вот знаете, человеком его назвать-то я не могу, но тот, кто рожден системой, и системой причем той 90-х годов бандитских, когда бандиты приходили к власти, сегодня, к сожалению, это... Этот же объект, он продолжает оставаться на месте. Мало того, он еще продолжает рисовать вот такие бумажки. Поэтому мой ответ – да, да и еще раз да. И более того, мы будем добиваться, чтобы это дело не было спрятано под сукно и не было замято. Никогда в жизни Кернес не запугает ни меня, никого. Он это прекрасно знает. Единственное, что он может сделать, я же говорю, что попытаться тут сейчас еще что-нибудь нарисовать, но я могу еще добавить, по 2012 году э, инструктаж со мной адвокаты проводили, и я уже ходил с зашитыми карманами, я уже вывозил из своего, э, своей квартиры, из своего дома чай, потому что я знал, что ко мне в любой момент в карманы могут подбросить все, что угодно, и ко мне домой могут прийти с обыском и подбросить в чай или в другие вещи, Остальные вещи. Поэтому, ну, вы поняли, да? Спасибо. Да, пожалуйста, вопросы. Седьмого канала нет вопросов? А мне бы хотелось от вас услышать. Вам все ясно? Это хорошо. Да. Мое? Октябрьский суд города Харькова, там это дело идет уже второй год. Это второй год, да, которое было совершенно верно. Это старое дело, которое... еще, пожалуйста, в комментируете, вы сказали, что вам задавали вопросы. Можете ответить, как вы на них ответили? Да? Организовывали ли вы действия, ображали ли вы Плетневой? Ну, как, как я могу ответить? Вот знаете, как? Я вообще Плетнева, честно говоря, я только потом узнал, что это молодая девочка, которая там защищает, да, его, она там э, проходила мимо. Ну, первое, я никогда никого не организовывал. Второе. Я никогда не нарушал порядок. Я был законопослушный гражданин. И знаете как, учитывая особое отношение Кернеса к Маринину, мне нужно действовать крайне осторожно. И последнее я вам скажу. Господин Кернес э, внедряет, я могу сказать четко, внедряет своих людей вот среди тех людей, которые там находятся. И одна из девочек таких маленьких у него есть, которая часто я ее вижу среди охраны Керноса, она ходила как раз с телефоном и снимала и меня, и активистов. Для чего она это делала, я пока не знаю. И, кстати, хочу вам добавить, забыл совсем сказать, сегодня я нахожусь под охраной государственной. По причине того, что возбуждено еще одно уголовное дело по угрозе физическому расправе с депутатом Марининым со стороны одного из охранников господина Кернеса. И уголовное производство, и досудебное следствие сейчас до сих пор длится, и в связи с этим мне, меня обеспечили государственной охраной. Я вынужден охраня, охранять Точнее, меня вынуждены охранять от физического какого-то воздействия. Что это, за это были угрозы после сессии, предпоследняя сессия, 41-я, Харьковского горсовета, когда я выходил э, из здания городского совета, э, стояли охранники, и один из них, я не буду называть его фамилию пока, э, я его знаю давно, это... Ну, Неблагополучные ребята, он там много таких понасобирал. И он дословно мне сказал: Если ты будешь дальше себя так вести, то я тебе выбью твою пластинку из твоей головы. И он уже дернулся. Возле меня стоял мой знакомый. И как бы он уже был готов, наверное, что-то предпринять, но его. Остальные охранники, там были близнецы, кстати, они его вовремя, как бы, наверное, увели, потому что этот товарищ мог бы, конечно, точно нарваться на более быстрое привлечение к уголовной ответственности. А где вообще из активистов? Вы знаете, я могу сказать, что там, в этом деле, есть три фамилии. Фамилия Маринин, фамилия Быстриченко и.. Активист э, громадского руху Автомайдан Сергей Хаджинов. Вот три фамилии таких зафиксировано в этом уголовном, в этой постанове. Но все как меня... пока, а, да. пока да. Пока все как свидетели. Понял. Смотрите, как, ну, мы должны понимать, да, что мы имеем дело с оппонентами высокого профессионального уровня. И они, когда делают заявления, они делают их осторожными фразами. В частности, господин Гунченко, как мы можем опять же судить из постановления следователя, да, прокурора, с которым мы ознакомились, господин Гунченко сообщил, что он просмотрел видеоролики, видеоматериалы на сайте YouTube которые относятся к 28 июля 2015 года, на которых зафиксированы определенные действия Маринина, которые Гунченко считает там имеющими признаки противоправности. Мы со своей стороны изучили все, что есть в Ютубе по данной тематике. Мы не нашли роликов, где была бы зафиксирована деятельность Маринина, где либо он лично нарушает общественный порядок, либо руководит группой лиц, которые там захватывают здание, нарушают порядок, сопротивляются милиции, угрожают съемочной короче, группе короче. и так далее. Поэтому мы считаем, что данная информация является недостоверной, и наш иск будет носить характер об опровержении недостоверной информации. Спасибо еще раз. Все? Спасибо. Жаль, что нет вопросов седьмого канала. Очень жаль. Допрос был в городском на Ярославской, в Городском управлении внутренних дел. Откры... Я вам могу вот показать. 18 выросня 2015 року Постанов, постанова прокуратуры Киевского района Миста Полтавы. А дело открыто 4.09.2015. Допрос когда был? Допрос был в прошлый вторник. Прошлый вторник. Посчитайте там. Затем no. yes. yes.